Меня недавно на детекторе лжи проверяли. А я в банк решил устроиться кассиром. Они говорят, надо вас проверить. Вдруг вы чужое возьмете. Я говорю, а вдруг вы мое тяпнете? Они говорят, а у вас есть? Я говорю, а если будет? Они говорят, вот когда будет, тогда тяпнем. Сейчас идите к детектору. Ну, подсоединили они ко мне какие-то провода, которые у детектора говорят, смотрите на нас. Ну, я смотрю, а сзади них на столе бутылка. Который у детектора говорит, фамилия. Я говорю, Прохоров. Который у детектора говорит, детектор показывает, что вы говорите не то, что думаете. Я говорю, так вы бутылку уберите, он будет показывать правильную. Ну, убрали они. Длинный спрашивает, изменяли ли вы когда-нибудь жене? Я говорю, нет. Тут у маленького шея вытянулась длиннее, чем у длинного. Он говорит, почему? Ну так я же холостой. Длинный меня взглядом испепеляет. За кого вы голосовали на выборах? Я за соседа. Длинного вот, так уши зашевелили. Все равно, что, депутат? Я говорю, нет, он алкоголик. Он в тот день с дивана встать не мог. Детекторе так что-то щелкнуло, дым пошел. Маленький говорит, ну вот, скотина, прибор сломал. Я говорю, я же не виноват, что он у вас такой нервный. Ну, починили они. Длинный спрашивает, есть ли у вас недвижимость за границей? Я честно говорю, есть. Маленький, жадностью какая? Я говорю, могила деда на Украине осталась. Вы надо глаза на лоб, полезли, он их рукою вниз, спрашивает, имеете ли связь с преступным миром? Я говорю, конечно, имею. Маленький, вот с кем? Вот к вам пришел. У ну, длинного за глаза на пол упали, он их так поднял, платочком протер, стал в уши вставлять. Маленький ведь странно, но самописец вообще ничего не пишет. Он вот, боится, сука, правду написать. Ну, длинный, наконец, догадался, вставил куда следует, говорит, отвечайте в рифму! Европа! Я говорю, наводнение. Ну, говорит, это же не рифма. Я говорю, правильно, это полный абзац. В детекторе бабахнуло, что-то маленького на пол сбросило, в уши длинного отскочили, стали под потолком летать. Маленький кричит с пола, верите ли вы, что Россия возродится? "Ну конечно, меня уже лично 10 лет подташкивает и тянет на соленое. Тут у длинного уши в окно выскочили, маленький в дверь по челю пролез, а я это, отсоединил обуглившиеся провода и пошел устраиваться на другую работу.